Уважаемые зрители, если вам не нравится всплывающая реклама на нашем видеоролике, просто закройте ее, нажав на квадратик в углу рекламы. Начнем с простого движения, которое называется «Ап! Наверх». Поднимаем руки наверх и показываем москулое. 7, 8, ап! Наверх. 7, 8, ап! Главное зафиксировать точку. Второе движение называется «Лок». Садимся на бедро и делаем руки полукругом. Руки также фиксируем. Лок. Семь, восемь, лок. А теперь соединяем два очень простых базовых движения. Ап и лок. Семь, восемь, ап, лок. Семь, восемь, ап, лок. Следующее движение начинается с шага вперед с правой ноги. Три. И делаем движение, которое называется wrist twirl. Там петелька по-русски. Wrist twirl. Семь, восемь, ап, лок. И последнее движение 5. Ты просто даешь 5 сам себе. Я думаю, это у тебя легко получится. 7, 8, up, lock, wrist whirl, 5. А, я вижу, ты готов идти дальше. Ну тогда заканчиваем. 3, 4, делаем слайд с левой ноги в сторону. 5, 6, и дальше кик. И последнее движение на сегодня это point. Мы должны смотреть туда, куда показываем Point. 5, 6, 7, 8. Up, lock, wrist roll, five, slide. Голова, kick, поинт. Ну а теперь я вижу, ты готов соединить все от начала до конца под музыку. Сегодня мы научимся делать движение пейс. Очень просто представь, что у тебя в руке маракас. И ты отбиваешь ритм. Раз, и два, и три, и четыре, и. А теперь все то же самое, только в сторону. Раз, и два, и три, четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Это именно то самое движение, которое ты можешь сделать вокруг своей оси. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Теперь мы подключаем к этому движению простые шаги. Шаг, шаг, шаг, шаг. Вместе с руками. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. А теперь будьте внимательны. Мы делаем не в каждый счет, а в каждую долю. Пять, и... Дальше мы делаем point правой рукой шесть, а левой рукой семь point. Круто. Очень легко запомнить. Всегда помни о том, что ты делаешь: право, лево, право, лево, право. Пам, пам, пам, пам, пам. Соединимся с самого начала. 5, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять и шесть и семь, восемь. Я вижу, ты готов к скорости. Тогда поехали. Вместе чуть-чуть быстрее. 5, 6, 7, 8, 7, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и 7, 8. Теперь давай попробуем соединить связку с моего первого урока со второй.